Приветствую вас! Я хотел сегодня обсудить кредитную карту и как на ней зарабатывать. Я думаю, все знают, что банкам выгодно выпускать и продавать кредитные карты. Причем настолько, что некоторые доставляют их прямо к вам домой. Это происходит потому, что банки зарабатывают на кредитках даже больше, чем на обычных кредитах. Но если человек финансово грамотен, зарабатывать на кредитных картах может не только банк, но и сам пользователь. И сейчас я расскажу, как это сделать. Сразу скажу, я отношусь к кредитам и кредитным картам негативно, но все же если кредитку использовать. Так как я покажу в данном ролике и не как иначе, то никаких отрицательных эффектов я в этом не вижу. Давайте рассмотрим, на чем же зарабатывает банк с кредитных карт. Первое – это, конечно же, оплата за годовое обслуживание. Второе – взятие комиссии за снятие наличных денег. Третья – плата за пользование заемными деньгами, то есть проценты по кредиту, а также штрафы за просрочку платежа и четвертая – незначительные платные услуги, такие как СМС, уведомления и так далее. Как же все-таки выбрать оптимальную карту, на которой мы еще и сможем зарабатывать? Я бы уделил внимание следующим опорным пунктам. Первая – стоимость обслуживания карты. Желательно выбрать кредитную карту с минимальной стоимостью обслуживания. Второе, я бы отключил все платные услуги. Следующее, я бы взял карту с максимальной продолжительностью периода использования заемными деньгами. И последний, но не менее важный пункт, кэшбэк лучше всего, чтобы он был реальными деньгами, а не бонусами. Не просто так я рассказал вам все нюансы выбора кредитных карт. Это очень важно. Для того, чтобы эта схема, которую я вам покажу и расскажу, действительно работала вам во благо. Итак, как же все-таки зарабатывать на кредитных картах? Первое, нужно подобрать кредитную карту. Я выбрал две карты, которые мне понравились. Это МТС Кэшбэк и Тинькофф Платинум. Я оставлю ссылки на эти и не только эти карты в описании. Второе, мы подбираем себе выгодную дебетовую карту, желательно, чтобы там был процент повыше. Очень важно, чтобы дебетовая карта была у вас от надежного банка. Итак, схема очень проста. После того, как мы получаем нашу заработную плату на дебетовую карту, мы ее всю переводим на сберегательный счет, и она у нас там хранится под проценты. Все траты льготного периода, а это в моем случае 60 дней, проводим по кредитной карте, дополнительно копим кэшбэк. В конце льготного периода переводим денежные средства на кредитную карту, достаточную для погашения кредита. Подводя итог, можно сказать, что по такой схеме, если в месяц, допустим, у вас доход 30 тысяч, можно зарабатывать до 10 тысяч рублей в год. Все ссылки на карты вы найдете ниже в описании.